Кто у тебя появился? Собака. собака! Да, и у меня собака! И у тебя, и у Ильцлава, и у Сияны! Да, и... А как собачку-то зовут? Белла! Беля. Макс, Белла? Белла? А там Макс! Или Белла? Макс... Изабелла! Макс закрылся в палатке! Она хочет к нему пробраться, да? да? У нее такой у, муравей! Муравей? А сегодня я буду спать в повадке! Эй, Бела, Бела, Бела, Вот, да, какая красивая девочка! Бела у нас Ой, я, я. самоед называется! Ой, я, я. <свят> вот кто наши Она ездавая собака! Будет катать вас в следующем году на саночках. Да! А сейчас пока она просто все грызет. На руки беру. Такая, так. такая нежная собака. Пока такая хулиганочка, да? Ой, ха <связывая> <Ку -ку, сияна. связывая> А ты с кем там сидишь? У а? <связывая> тебя в гостях. У тебя в гостях кот. Ну-ка дай посмотрим, кто у сияны там происходит. <связывая> да? Дай сияна, мы заглянем тебе в кости. У нее в гостях кот. Котейка. Где-то мяу? Там где-то. Я на него легла. Яна, покажи нам котеночка, покажи. А вот же он. Макс, привет, ты уже большой такой. Да, Макс? Да, большой кот. Красивый кот. В палатке живет. Эй, песик. Привет. Белла как играет <свист> Ух ты! Она как белая лисичка. Бесец. <свист> Нет, волчонок пусть будет. Полярный волк. Куда? <свист> Сава, расскажи нам о собачке что-нибудь. Наша собака очень густая и очень милая. Ее нужно выгуливать на улицу. И после улицы с ней надо играть. А самое главное, ее надо что? Кормить. Конечно, иногда мыть тоже не помешает. И водить к доктору. А еще главное что? Трессировать. Да, скоро начнем. Дэл! Эй, скажи. Где вы там? Дэл! Вот такой животный мир у Велиславы дома. А да? Где чехол. Я хотела его через обруч просто дрессировать. Он у тебя, кстати, там в спортивной школе остался. Ну, в следующий раз заберем. Лучше дрессировать.